Добрый день, коллеги! С вами Саков Роман, компания Admiral Markets, и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня у нас 1 мая, поэтому поговорим о том, как закрылся апрель, что у нас э, ждает по рынку нефти, ну и в целом какие события актуальны на сегодня. Итак, всех приветствую еще раз. Перед началом напомню, не забудьте поставить лайк, если вам нравится данное видео, и ваши вопросы оставляйте в комментариях. Ну, сегодня 1 мая. Всех также пользуясь случаем, поздравляю с праздником труда. Во многих странах сегодня выходной, поэтому количество участников сегодня меньше. Сегодня как раз самое время обсудить стратегию «Sell in May and go away», что означает «закрывай сделки в мае и уходи». Апрель 2020 года – это лучший апрель с 1987 года. Ну, Мы с вами понимаем, то, что рынки крайне сильно упали в предыдущий месяц, ну и, соответственно, апрель давал на это рост. Но это это даже не стратегия да, как таковая, а фактически закономерность, которую мы наблюдаем на рынке. После мая начинается спад на фондовом рынке, многие из участников фиксируют свои прибыли. Кстати, сегодня по моей системе появился сигнал на шорт по S&P 500. Ну, посмотрим, насколько это сработает. А теперь давайте поговорим о текущей ситуации и немного статистики по поводу стратегии продавай в мае и уходи. Как мы с вами видим, то комбинация этих шести месяцев, а именно с мая по октябрь, является наихудшей для фондовый индекса S&P 500, то есть в среднем мы видели прирост только на полтора процента за эти шесть месяцев, все остальные комбинации они соответственно выше, самое результативное это время с ноября как раз по апрель, а также если мы с вами посмотрим а, на еще одну информацию, то не все, не каждый а, Май да, давал отрицательный результат. Как мы с вами видим, только 7 из 8, ну точнее, 7 из 8. Э стратегии по торговле в мае были отрицательными, То есть, фактически прошлые года мы видели определенный прирост и, соответственно, сейчас очень большой вопрос, как же это произойдет уже непосредственно в этом мае, когда предшествовал довольно-таки активный спад и на текущий момент ситуация развивается довольно-таки интересно на фоне пандемии и на фоне общего экономического спада. Ну, а также уже вчера появились новые новости из Белого дома. Президент США Дональд Трамп заявил, что видел доказательства того, что коронавирус был разработан в Уханском институте вирусологии. На пресс-конференции в Белом доме он сказал, что Власти Китая либо не смогли остановить распространение вируса, либо решили, что не стоит этого делать. Сейчас распространяются также слухи о том, что Трамп думает, чтобы отменить облигации Сша, которые находятся у Китая, а это чуть больше одного триллиона долларов. Естественно, риторика в данном ключе может привести к осложнению отношений Сша с Китаем. Китай сейчас является важным поставщиком медицинского оборудования, сопутствующих товаров, поэтому ожидается, что подобных мер не будет происходить. Ну, по крайней мере, дома это ослабление распространение пандемии и фактически на одном из данных моментов мы также и видели снижение по индексу SP 500 вчера ну а сегодня уже также к новости которая важна в последнее время это нефть страны ОПЕК плюс 1 мая сокращает добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки договоренность об этом была достигнута две недели назад Соглашение о сокращении добычи первоначально будет действовать 2 месяца, до 30 июня. Ну а следующее заседание стран-членов ОПЕК+, плюс, которое пройдет онлайн, будет проходить 10 июня. На нем будет решаться, что делать дальше. Последние месяцы цены на нефть в мире упали, поскольку спрос на нее снизились из-за пандемии коронавируса. Также напомню, что сегодня... И, соответственно, сегодня первый день месяца, вчера мы видели довольно-таки активное движение по нефти, ну, теперь давайте посмотрим, что у нас происходит на текущий момент по основным инструментам, на самом деле сейчас происходит смена тенденций по многим активам, я поставил достаточно большое количество отложенных ордеров, ну и вот сейчас давайте об этом поговорим. Начнем мы с евро-доллара, здесь пока тенденция не поменялась, здесь мы видим продолжение роста, сегодня мы вновь обновляем. Локальный максимум и тенденция восходящая по евро здесь сохраняется. Целевые ориентиры по данному восходящему движению это область 1.0995. Это как раз локальный максимум, который мы видели в середине апреля, от которого мы можем увидеть и движение по нисходящей. Соответственно, здесь пока Позиция у меня не открыта, здесь сохраняется движение восходящее по данному инструменту, поэтому если находитесь в покупках по евро, то их имеет смысл продолжать держать. По фунту точно так же мы подошли к области сопротивления середины апреля, это 1.26.45, пока не смогли преодолеть данное ценовое значение и соответственно сейчас продолжается движение восходящее, точнее оно перешло вновь в восходящее. Я напомню, что здесь я открывал сделку по британской валюте, вышел вчера как раз на обновление локального максимума 28 числа, за данный максимум у меня стоял стоп-лосс, ну и собственно здесь видно то, что дальше движение было еще сильнее, то есть не имело смысла в любом случае держать данную позицию убыточной. Поэтому с продажи здесь я вышел, ну и буду смотреть дальше, как ситуация будет развиваться. А по паре американский доллар, канадский доллар, здесь мы переходим в фазу восходящего движения. Как раз вот от области поддержки, которую мы видим на уровне 1.3869, произошло отбитие и цена пошла в рост по американскому доллару, соответственно сейчас... Я получил сигнал на то, что можно искать покупки, да, то есть сейчас можно покупать с точки зрения моей торговой системы, но, соответственно, вопрос, где к этой сделке присоединиться. Я поставил отложенный ордер по 1.39.19, возможно, открою руками часть объема при подходе к области 139.62, но вот то есть сейчас нужно выбрать оптимальную точку для входа, потому что сейчас если войти по текущим ценам, то ближайший ориентир движения это на 186 пунктов, а стоп лосс здесь получается 160, то есть отношение один к одному, то есть в данном случае сделка не столь интересная, поэтому тут я постараюсь для себя выбрать наиболее оптимальный момент, чтобы присоединиться как раз к данной позиции, поэтому здесь я буду ждать коррекции и вот после этой коррекции уже к позиции присоединюсь, ну и также чтобы эта коррекция произошла а, сегодня, иначе уже данный сценарий будет отменен. А, по паре американский доллар и японская иена, здесь мы а, также перешли в фазу восходящего движения. Пара американский доллар и иена а, повышается. Вчера мы смогли закрепиться как раз а, выше максимальной значения, которую мы видели 29 числа. Ну и, собственно, вчера был как раз получен сигнал на то, что можно искать покупки. Я не входил точно так же в сделку по рынку. И вот у меня стоит отложенный ордер, которому сейчас цена а, как раз корректируется, как раз опускается в область 16,70. 73, и вот по этой цене, опять же, с точки, с, с точки зрения соотношения риск прибыли для меня было бы интересно присоединиться к данному движению, к данной позиции. Поэтому здесь я э, жду вот данного снижения, еще остается ну, буквально там несколько пунктов, порядка 10 пунктов. И... В данном случае позиция будет, будет а, открыта. Ну, фактически сейчас а, ситуация она, а, ну, позволяет а, войти и по текущей цене. То есть, ну, здесь а, мы можем открыть сделку и а, сразу, но пока давайте до конца пройдемся по всем инструментам. Потом я вернусь до доллар -иен. Если цена будет чуть ближе, то откроем сделку по рынку. А, по австралийцу. А здесь мы тоже перешли в фазу нисходящего движения. Здесь мы находились на критические значения по австралийцу, поэтому здесь уже коррекция назревала. А, собственно, сейчас точно такая же картина. Сигнал на поиск продаж здесь есть, поэтому теперь вопрос, где присоединиться. Я поставил отложенный ордер на 65.37, то есть в данную область коррекцию я буду ожидать. Если, соответственно, сюда, цена сюда вернется, то я по хорошей цене войду в данную позицию. А по новозеландцу точно такая же картина. Переходим также в фазу нисходящего движения, но здесь я отложенный ордер поставил чуть меньше, взял в чуть меньший объем для данной позиции. Поэтому здесь я ожидаю возврат как раз в область 61.30 61 и вот оттуда уже буду искать непосредственно продажи по данному инструменту. А золото продолжает снижаться, сегодня мы уже также обновили локальный минимум, торгуемся ниже отметки 1681 доллар за тройскую унцию. и а, здесь мы видим продолжение как раз нисходящей формации, то есть ну, тут пока нужно смотреть где остановится это снижение, Но то что сейчас оно сохраняется, это мы с вами видим уже по графику. А, индекс DAX вчера закрылся снижением, то есть фактически мы видели локальный максимум на одиннадцать тысяч а один закрылся на десять тысяч пятьдесят три, снижение составило порядка пяти пунктов, ну, от локальных максимумов дня. Дак снижается из-за более негативных данных снижения по ВВП еврозоны. И, соответственно, сегодня у нас выходной в Европе, поэтому здесь DAX сегодня не торгуется. Ну, мы можем предполагать, что понедельник для DAX откроется, откроется также в негативной зоне. Ну, и фактически, если мы уходим ниже данных целевых уровней, которые мы видели в пятницу, также продажи по DAX открываются. Вот по S&P 500 как раз уже мы перешли в фазу нисходящего движения по фьючерсу на S&P 500. Соответственно, здесь для меня также открывается возможность поиска продаж. Сегодня мы торгуемся уже ниже минимумов, которые были сформированы вчера в локальный день, соответственно, здесь теперь вопрос, опять же, где к, данному, к данной ситуации присоединиться и где Здесь войти в сделку И, соответственно, тут я буду ждать коррекцию а, Возможно, также открою сделку руками Возможно, открою чуть меньший объем а, В зависимости от того, опять же, как будет происходить сегодня торговля Но в целом, в целом, идея как раз продавать И сейчас она здесь тоже вырисовывается И выглядит довольно-таки интересно То есть сигнал на продажу получен Ищем теперь точку для входа а По нефтемарке бренд Вчера к концу торговой сессии мы видели рост Бренд закрылся, ну, примерно на локальных максимумах Сегодня мы сейчас немного корректируемся Но моя сделка по VTI вчера я также вошел по витя на коррекции которая происходила и буквально на следующий час уже цена вновь пошла в рост сегодня мы навели локальный максимум сейчас несколько корректируемся поэтому по данной ситуации я сделку по нефти марки бренд держать продолжаю не буду оставлять на выходные так как здесь я открыл сейчас своп напомню довольно таки большой и вот ну никогда не обращал внимания но вот уже один из слушателей наших выпусков мне также напомнил о том что своп Слоп по нефти начисляется в тройном размере с пятницы на понедельник, поэтому здесь для той позиции, которая у меня открыта, слоп составит ну, достаточно большое значение, то есть это порядка половины процента от депозита, ну отчеты, которые я сейчас располагаю в данном вот случае для данной торговли, и соответственно, эта сумма довольно-таки большая, поэтому я подожду, как цена будет торговаться, если видим еще один рывок вверх, то, собственно, закрою сделку ближе к концу дня, ну и не буду переносить ее на выходные, а на следующей неделе, возможно, открою новую позицию, то есть вот тут тоже буду присматриваться сегодня по нефти. Ну и теперь давайте вернемся, как я и говорил, по паре доллар-иена, но ну, пока вот не буду здесь ничего менять, пока оставлю сложный уровень там где он стоит и собственно подожду еще какое-то время сможет ли цена опуститься до данного ценового значения или нет для того чтобы открыть данную позицию ну а на сегодня это все всем желаю хорошего завершения торговой недели надеюсь что в ваших городах уже тепло ну мы с вами понимаем, что нужно соблюдать режим самоизоляции. Лучше лишний раз не выходить на улицу, не собираться в большие группы, для того, чтобы не провоцировать дополнительное распространение вируса. Но, тем не менее, надеюсь, что солнечные дни принесут больше позитива. в Эти дни не самые приятные да, для нахождения дома. Поэтому сегодня всем спасибо большое за внимание. Не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео. А мы с вами увидимся уже в понедельник и посмотрим, как откроется рынок и что нас будет ожидать. Всем хорошего дня, спасибо и до свидания.